пора поразмыслить О тех минутах, что Бог дарил Когда мы счастливы были Кто теперь мне объяснит Почему так сердце болит Серых дней say осенний сон Будет мучить воспоминания О нашем доме, где мы вдвоем И в первой любви и признания заблудившиеся во тьме Забыть Забыть тебя Мне бы Только поверить Что кто-то Любит меня Силу Дай мне увидеть Чтобы забыть тебя Дай мне время Все решить Дай мне время Поразмыслить